22 числа начнется дни рождения у козерогов, плюс еще это будет первый день солнечного, солнечного зимнего стояния. с Представители самого чуткого и домашнего знака зодиака а, рака. Ну что ж, давайте посмотрим, что вам принесет Декабрь. Ну, начинается он с того, что возможны некоторые напряжения со стороны ваших каких-то недоброжелателей. Здесь два варианта: либо тема работы идет под напряжением, либо же может по здоровью немножечко ударить. Актуальность это может быть буквально до 8 декабря. То есть некий негатив. Давайте сейчас проверим: 12, 1, 10, 9. Значит, негативный аспект возрастает в том случае, если ваши. Клиенты, ваши там, поставщики или кому вы реализуете товар. Но ну, вообще, если ваша деятельность связана каким-либо образом с иностранными компаниями. Поскольку здесь аспект идет четко на девятый дом. Что-то, что, что идет у вас по девятому дому, может принести некоторое разочарование и некоторые ошибки в расчетах. Какую-то искаженную информацию. Поэтому будьте первую декаду декабря особенно внимательны. И особенно будет трудно найти общий язык с противоположным полом, ну, даже если это касается работы. Вернее, особенно если это касается работы. Следите за своей внутренней агрессией значит 8 числа будет у нас полнолуние, полнолуние будет в близнецах вот знаете, это будет как кульминация чего-то агрессивного такого нервного, напряженного после этого пойдет спад 6 по 10 -е. Венера вместе с Меркурием будет перемещаться, вернее уже переместиться из стрельца, из вашего 6 дома в 7 -й. поэтому фокус вашего внимания до конца месяца будет нацелен на семью, ну на партнера вот так не сказать на партнера и это будет признак того что ваши отношения с ним будут улучшаться наконец-то уже будет меньше всяких притираний, меньше каких-то Шероховатости все пойдет достаточно легче, тем более что для вас козерог это земная стихия, она дружественно водная, поэтому благодаря, ну, наверное, все-таки со стороны партнера вашего его практичности, его рациональности будет легче ну, наладить совместно с вами какой-то такой легкий дружественный контакт. С 15 по 20 будет наблюдаться очень интересный гармоничный аспект от Венеры и Меркурия к Урану. Уран для вас это... Одиннадцатый дом. Ну, я бы могла бы рекомендовать максимально расширить свой круг общения вместе с вашим партнером. То есть, куда-то ездить, с кем-то общаться. Желательно, чтобы вот тот коллектив, с которым вы будете общаться, он ну, был как-то с вами, может быть, близок в плане похожих целей, каких-то, может быть, похожих... Ну, как знаете, как коллектив единомышленников. Вот вы, вы получите огромное удовольствие от общения с этими людьми. Ну и вообще будет помощь от э, друзей, от дружеского коллектива. Ну, как будто бы. Причем в основном это будет идти не в вашу сторону, а в сторону вашего партнера. А, еще возможно такой вариант, что с кем-то, у кого нет еще второй половинки, будет неожиданно. Перерастание дружеских отношений в любовные, благоприятный период для знакомства, для установления каких-то очень близких, серьезных, доверительных отношений с перспективой на будущее. Но учитывая, что Марс все-таки еще остается ретроградным, значит здесь есть намек на то, что человек, который придет в этот период, он будет кармическим, судьбоносным. А это не значит, что все с ним будет легко и просто. Также 20 числа Юпитер переходит в знак зодиака Овен. Овен для вас это 10-й дом. 10-й дом отвечает за карьеру О. И у вас наконец-то появляется шанс на быстрый взлет и быстрое осу осуществление своих амбициозных целей. Аж до 16 мая, пока Юпитер не выйдет из Овна и не перейдет в Телец. Вот вам и карты в руки, быстренько действуйте, для кого важно построить свою карьеру с шиком, блеском и очень быстро. 23 произойдет новолуние новолуние будет знаки зодиака козерог но наверное у вас будут какие-то новые планы связанные с вашим партнером или будут уже возможно новые начинания совместные с вашим партнером до 29 меркурий станет ретроградным аж до 18 января поэтому конец декабря это это конец, уже закрытие, такое постепенное закрытие каких-то дел, уже закрытие каких-то планов, пока ничего не начинается. Уже хочется отдохнуть, расслабиться, посвятить время своим родным. Уже хочется какого-то праздника, хочется надеяться, что следующий год принесет благоприятные перемены в жизни нас всех ну и лично вам он действительно принесет очень благоприятные перемены судьбоносные, они будут связаны с вашим партнером, учитывая, что здесь такие интересные три планетки выстроились в одну ниточку, то есть предположение, что вы можете что-то получить по судьбе по карме, то, что к вам пришло год назад, в конце декабря а благодаря вашему партнеру ну, вот такой какой-то сюрприз будете ожидать ну что ж, на новогодние праздники я постараюсь подготовить отдельный прогноз, следите, пожалуйста, за анонсом и приятного вам счастливого декабря!